И всем привет, с вами Дарк мы будем снимать Hello Neighbor. На чем мы остановились? Если честно, не помню, но помню то, что мы добыли ключик. Так. У нас там закрыто. Сейчас откроем. Всё. И пойдемте ка наверх. Так, Погнали. Стрель, ладно. Так. Mm -hmm. uh -huh. так. Ага. Mm -hmm. Что там мы тут? Сто процентов дело. ладно. камера. Еще. так ладно. так сейчас я все на место положу. сюда, например. Yes. Забираем, что у меня тут было, и... Подождите-ка... Сейчас сделаю вот так... И идемте в самый низ. Так, где нужно переключать. Все. туда все же попадем Не получилось Зашибли Подождите-ка Убираем толкан и идемте-ка туда Поздно. Давайте лучше что-то подпрыгнемся. Так. Пока что будем ждать. Опа. Нет. А, короче. Нам нужно сюда. Сейчас будем кошмар трогать. Ну что ж, погнали. Нам нужно эту вазу Разбить 7, Нам нужно, короче, туда. Прыгаем Купали И включаем И снова прыгаем туда Через запрыгиваем. Так, я сказал... Что-то у меня не выпрямлю. Берем. Так, все. И толкаем. И потом уже ждем. самолетик долетел И делаем вот так ждем пока загрузится это мы все проходим так ладно далее далее далее самое сложное сюда так, отпираем Если, что я знаю почему мне так лагает потому что огромный дом и много объектов. вот почему у меня эта игра так лагает После этого сюда, потом вроде бы запрыгиваем туда-то, сюда, потом не получается. Ну, короче, когда-то получится. проходим тут аккуратно, далее на это и потом на это. берем и кидаем сюда, например, гаишный ключ. Так, да, остановилась и закрываем. После этого делаем так. комната мы этого уже не узнаем. Э? Так, далее нам нужно за. Так, я не понял. Кто... Его только что сбила машина. Вот. Беги, беги! Прыгаем вот так и потом вот так все забираем. нужно туда, там где это. А, я вспомнил. Это прям далее вот так. Ага. И забираем зеленый кличек. И далее потом там будет. Очень сильно сложный кошмар. Так. Делаем так. Потом вот так. И бежим туда. Эх... Сами... <свист> Эх! Взял и пошел... Ще... Это была... МОЯ приманка... Эх! Чего? Где? Да блин. Так, вот это уже было непонятно, как он меня заметил. <звы> <звы> Все. Бежим. Открываем и забегаем. <звы> это.. самые важные моменты Да ну нафиг! Наконец-то! Наконец-то! Было так долго. О, да, наконец-то! Ладно. загрузился наконец сюда пойду так как то можно сказать то же самое как и первый акт ладно. Мира бардожа лапывать на мой накал, Личи сец, и сегодня растоит рядичная, зыбовлочная, тоси по гробзовам. Если это будет другой акт, то мы заканчиваем. А, короче, ладно. С вами был Dark King. Всем удачи и всем пока.